А, ну с Путиным, конечно, я ему много чего скажу. Собирай земли, хватит валять дурака. Но Францию мы не пройдем никогда, Это на сегодня это не наш уровень. Это... Ёкарный бабай, это тут и написано. Всем привет, это Виктор Рагуленко и канал Флес. Сегодня у меня в гостях Алексей Саватей. пожалуй, самый известный и харизматичный популяризатор математики в России. Посмотрим, как Алексей справится с задачами на смекалку, так называемыми гномиками или брейнтизерами, собеседование в компании McKinsey, Tesla, Google, Amazon. Также из китайской средней школы. Смотрите до конца, ибо мы с Алексеем придумали пару конкурсов с интересными и денежными призами. И не забудьте подписаться на каналы Флес и Математика просто. А мы начинаем. Ну что, стартуем с чего-то достаточно несложного. Так. Первый вопрос из собеседования в компанию Маккинзи. Внимание вопрос. Сколько красных машин в Москве? Поехали! Маккинзи. Даже не знаю, кто такие Макинзи, но сколько красных машин мы сейчас оценим. Номера 77, рус, а, а также еще десяток примерно, если считать, подмосковные. Там что, что есть еще 97, там 177, да, 197. По-моему, 95 тоже московский, 195, 777, 50. Это подмосковье пошло 90, там 190, 150, хорошо. Будем считать, что в Москве примерно 10 а, вот таких э, отдельно взятых номеров. Теперь, значит, как устроено, э, сам номер устроен. Допустим, я зафиксировал некоторое окончания. 77 рус или любое другое, потом умножим на 10, то, что у нас получится. А, тогда до этого идет буква, буква, буква, цифра, цифра, цифра. Вот. Буквы — это выбор из 12 Потому что буква должна быть читаемой и в русском алфавите, и в латинском. И таких 12 штук, там Y, X, там в конце будут. Вот, то есть 12, это мы просто много раз разбирали. Значит, соответственно, 12 в кубе на 1000, это под, под, под рубрикой вот одного конкретного номера. А на 10 тысяч это всего в Москве. 12 в кубе порядка двух лимонов, ну 1728, но это не важно, два лимона. То есть 20 соответственно, получает, ну, в смысле, тысяч. А это на 10 тысяч сейчас. значит, 20 миллионов машин это всего. Ну и красная каждая двадцатая. Ну или каждая сотая. А вот здесь стоит повнимательнее быть. Да. Почему каждая двадцатая красная? Ну, взял и понаблюдал, там, вот, 10 минут постоял, посмотрел, сколько машин красных, и... Хорошо. Такой вариант возможен. Так можно решать, но давайте чуть углубим. Какие бывают красные машины, попробуем это структурировать на разные типы красных машин. Почему машина может быть красной? Ну, не знаю, захотел покрасить красный цвет водителя. Принято. Еще почему? Но на заводе делают целую линейку цветов, и в том числе красную. Хорошо, еще почему? Ну, чтобы спартаковский болельщик сделал машину себе красно-белую. <свист> да. Еще почему? А, ну, кажется, я все причины возможные перечислил. Пожарные которые... машины. А, ну пожарных, ну, о малое здесь. О малое. Но обычно при решении таких задач стоит это все проговорить, а потом сказать, ну, это о малое. Ну, да. Ну, это да, я не догадался, но это, конечно, не сто тысяч, не миллион. То есть да, безусловно. Моя оценка между сто тысяч и миллионов в гаражах. Вот. <свист> между сто между тысяч и миллионов. Да. <свист> ну, то есть, грубо говоря, средние там, я не знаю, 500 тысяч. Ну, например, да. Супер. Принято. Если хотите научиться решать подобные задачи, как, впрочем, и любые задачи с интервью в консалтинговой компании, вам помогут курсы по структурированию и математике в стратегическом консалтинге. Идите по ссылке под потолком, и через два месяца подобные бронетейзеры вы будете щелкать как орехи. И я вам ручаюсь, что скоро вы не узнаете своего ребенка. Так, блиц. 5-10 секунд на вопрос. Поехали.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 Ваши жизненные кремы. Правдоруб. То есть, говорить людям неприятную для них правду в лицо, Имейте за этого огромное количество проблем в общении, но делать это все равно. Это была разминка. Пора перейти к чему-то посложнее. Вопрос от Илона Маска. А. Вы стоите где-то на поверхности земли, пройдя километр на юг, километр на запад и километр на север, вы возвращаетесь на то же место. Где? Это место. Отличное задание. Я его впервые получил на кружке в 1985 году. Как тебе такое, Эллен Маск? Да, значит, и так. Вот земной шар. Ну, первое место угадывается сразу, это Северный полюс. Но это еще не все. Это не все решения. Значит, теперь давай подумаем о других решениях. Во-первых, давай отметим зону, где вообще нельзя э, исполнить условия задачи. Это на Южном полюсе. Ну да, или в окрестности шапочки 100-километровой от него. В любой точке здесь просто нельзя пройти 100 километров на юг, потому что… Юга больше не будет. Юга больше не будет, да. Рассмотрим как бы эм, зону да, вне Северного полюса и вне вот этой шапки. Что в ней происходит? Если ты идешь там на, на юг в этой зоне, да, 100 километров, если это возможно, в принципе, сделать, да, и теперь, если ты после 100 километров на запад если ты не попал в исходную точку, то очевидно, что движение 100 километров после этого на север не приведет сюда, потому что это просто разные меридианы будут. Решение в этом случае возможно только тогда, когда после прохода 100 километров на запад ты пришел ровно в ту же точку, из которой начал обход 100 километров на запад. Обязательное условие, необходимое условие, но оно же и достаточное, состоит в том, что при путешествии 100 километров на юг, а дальнейший обход на запад вернет тебя в исходную точку, в котором ты обход на запад начал. А следовательно это происходит тогда и только тогда, когда длина э, а, ну, окружности широты вот это длина широты всей целые 9 часа 100 километров. Ну, например, если ты... Ну, или в нашей задаче километр, мы взяли один километр. Значит, соответственно, первый вариант стоит в том, что она просто в точности равна, вот ну, сколько, в нашем случае один километр, да, везде нули. Нули везде стираем, да. Вот, значит, либо это просто одна километровая окружность, то есть радиус, ну, вот от южного полюса, южный полюс нужно отступить там чуть меньше, чем на 200 метров. Вот, и тогда, если ты, и потом, значит, на километр уйти, вот в любой, в любой точке окружности широты, которая находится на расстоянии 1 плюс 1 делить на 2π, это условие соблюдается в любой точке. То что ты идешь сюда, просто раз и дальше. Но это еще не все решения. Потому что ты же можешь эту окружность описать дважды. И тогда ты вернешь тоже в исходную точку. То есть также годится 1 плюс 1 на 4π, 1 плюс 1 на 6π. И вообще окончательный ответ такой. 1 плюс 1 делить на 2 pn километров, где n — любое натуральное число, 1, 2, 3 и так далее. Это окончательный, полный, исчерпывающий ответ на задачу. Интересно, получается, что Элон Маск, видимо, занимался в детстве, в детстве. по советским книгам по математике. Весьма или, вероятно. Да. На самом деле, абсолютно все занимались по советским книгам. А, как бы за, за, Самое главное задание — который имел значит, Вашингтон в 85-86 году, это непременно полностью уничтожить эту величайшую систему образования, которая когда-либо знала мир. Но все-таки не удалось, не удалось. Не удалось. Мы вначале начали радостно им помогать, а потом вдруг трепенулись и появились богатыри, как обычно на Руси. Богатыри. И начали...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 Спасибо Амазону за это. Кабель длиной 80 метров провисает между двумя столбами высотой 50 метров каждый. Чему равно расстояние между столбами, если середина кабеля находится на высоте 20 метров над землей? Первый случай. Второй — 10 метров над землей. Ой, так второй пункт, он э, пустой. Что значит пустой? Ну, ну потому что, э, смотри, значит, вот два столба. Вот наш провод. Вот здесь 10, здесь по 50, то есть уже вот это плюс это 40, 80. А у тебя должна вот так висеть… Ну, понятно, что это больше, чем 40, а это тоже больше, чем 40. То есть единственное решение — это, я прошу прощения, в одном месте просто два столба, и с ним туда вот так вот 40 метров, и все. Второй пункт это, — это наколка просто в стиле друг чекиста. Да. Первый — я прошу формулу, я не помню ее. Так. Это так называемая формула цепной линии, или Catenary Equation. Знать ее наизусть проблематично. Можно вывести минут за 10, но сейчас мы на это не будем тратить время. Значит, эта формула задает цепную линию. Так, что такое кошинус? Эм, э, сейчас я нарисую кое-что. Кошинус и шинус это параметризация параболы эм, с помощью координат. Соответственно, если мы подставляем x равно нулю, давай по -по -по -по посмотрим, что это будет. Y равно нулю. Вот, потому что э, при x равно нулю кошинус равен единице, значит, минус минуса равно нулю. А дальше эта штука больше дни, поэтому начинает расти. То есть, э, то есть в нашей ситуации нам надо вот так поставить систему координат для этого, чтобы увидеть именно этот график. Теперь надо подставить, что у нас имеется, да, что... Ладно, пусть это 2 х, да, потом умножим на 2. То есть x будем вот это искать, это, ну, неважно, потом умножим на 2. То есть мне нужно найти вот это расстояние. Удвоенное x будет расстояние между столбами. Так, и у нас есть формула, что... А, так, а, э, а на кошинус х делить на а, минус а равно 30, то есть равно 30 плюс а. Формула гиперболы, да? Разница квадратов равна единице. Что то мне не хватает чего-то. А, -а, а Мне не хватает! Я знаю, что вот это 40 метров же. 40 метров — это длина вот этой кривой. Ну, то есть ясно, что информации предостаточно. А можно я решу приблизительно? Можно. Я, честно говоря, ну, я понимаю, как решать точно, как это делать. Нужно э, вы, выразить длину. Вот, ну, как бы длина этой кривой. Там производная от кошинуса, это шинус, там будет как бы формула некоторая. Для длины, но это будут уже интегралы. Я, честно говоря, не хочу брать интегралы. Если это 30, значит, тогда была бы. Если это 40, это, значит, значит если так то вот это уже 30 корней из двух, что больше 40, тем более, это больше 40. Значит, это не может быть 30, это меньше. 25, давай поставим. 625 — 1500. Корешок — это меньше 40, все еще меньше 40. 20 — это 1300, корень из 1300 — это 35. И это уже не похоже, не дотянет до 40. Так.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 Почему ты думаешь, что на себя запишется? Я не думаю, а знаю, потому что вот у нас событие, мы его создали, да, ВКонтакте, и на нем уже 100 человек записано. Но ответить на вопрос, зачем она нужна гуманитарием, я просто не могу, я это не знаю. То есть мне достаточно того, что она им нужна. А вот и наш первый конкурс для гуманитариев. Расскажите в комментариях, зачем вам нужна математика, и авторы двух лучших комментариев получат в подарок книгу Алексея Саватеева с автографом, кстати, или наш учебник по математике в консалтинге. Результаты огласим через три недели. А пока суперфинал и суперзадача из китайской средней школы. Поехали. Найти площадь фигуры, закрашенной методами школьной математики. Мне удобнее, если единица будет пол половина длины. Радиус внутренней окружности будет равен единице. Я все разбил на куски.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 я как бы два раза наложил это и это, да? То есть это π а, плюс π минус 4. Вот получается, да? А, это π плюс это π. И минус вся площадь, где мы два, дважды посчитали как раз d плюс 2y. То есть 2π минус 4. Значит, вычитаем d плюс 2y 2 на y минус t.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 Uh, эти две точки попадают напрямую, uh, сдвинутую вверх на одну вторую. Вот это одна вторая. Вот это одна вторая. Это поможет или хрен нам это что поможет? Так, и нам теперь подставляем альфа квадрат плюс альфа квадрат плюс альфа плюс 1 четверть равно единице. 2 альфа квадрат плюс альфа равно 3 четверти. Ёкарный бабай. 2, uh, значит, 8.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 Что же ждете в следующем видео? Долго ждать не заставим. До скорого!